7. Дабы испытанная вера наша оказалась в драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. Иакова 2.5 подтверждается. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог? Быть богатым и верою, наследниками царства, которые Он обещал любящим Его. Иисус называет веру драгоценностью. Почему? Потому что это вера, дарованная нам Богом, которая угошает силу огня, которая побеждает царство. 1 Иоанна 5,4 ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сие есть победа, победившая мир, вера наша. Когда мы побеждаем мир, значит, мы что и побеждаем? И дьявола. Мы побеждаем верой. Поэтому он понимает, что если он украдет у нас веру, это драгоценность, которая дана нам Богом, Верующие без веры, он не имеет для него никакой опасности. Это просто, знаете, просто религия. Когда мы имеем эту веру, веру, действующую любовью, веру, которую давала нам Бог, настоящую, живую веру, знаете, мы непобедимы. Мы непобедимы. Скажите «Аминь» и воздайте Богу славу. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И он понимает, пока у нас есть эта вера, мы непобедимый народ Божий. Поэтому он пытается украсть нас эту веру. Потому что написано, он вор и убийца. И написано как? Он как рыкающий лев, ища кого поглотить. А мы можем противостоять ему чем? Только верой. И когда у нас не будет этой веры, мы не сможем ему противостать. Знаете, когда... Вор приходит в дом, он строит планы, правда? Он смотрит, когда хозяин ушел, когда хозяин вышел. Он строит план, так и дьявол. Он смотрит на нашу жизнь. Он знает каждого из нас по имени. Он наблюдает за нами. И как вы думаете, когда он сможет прийти? Когда наши духовные замки... Они что ослабли? Когда наши духовные замки ослабевают, тогда он приходит, тогда в наши дома. Да, давайте посмотрим, что пишет Иисус по этому поводу. Как противостоять этому? Итак, такое, знаете, наставление. И другого нету. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Матфея 24, 42, 43. Но, вы, «Но это вы знаете, что если бы видел хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал и не дал бы подкопать дома своего». Иисус дает наставление, что нужно бодрствовать. Что значит бодрствовать? Это стоять на чем? На страже. Я не говорю, что это нужно не спать, не есть. Но мы должны всегда быть на страже. Потому что вор когда приходит? Ночью. Если бы хозяин дома знал, он не спал бы. Поэтому Бог говорит, бодрствуйтесь и молитесь. Вот это бодрствовать и молиться. Бог дает нам такое наставление, чтобы мы не потеряли эту живую веру. Живую веру, которую дал нам Господь. Которая была завоевана в сражениях. Сколько мы выигрывали верой. Мы побеждали болезни, мы побеждали силы тьмы. Мы побеждали эти силы тьмы. И он сегодня хочет прийти украсно с эту веру. Но я не хочу на этом останавливаться. Давайте посмотрим дальше. Зачем пришел Иисус? Вторая половинка этого стиха. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Иисус говорит, я пришел. Я пришел, чтобы вы имели эту жизнь и жизнь с избытком. И Он не хочет, чтобы мы жили разбитой, разворованной жизнью, украденной. Вы знаете, Он и так нас обворовал с самого детства. Он обворовал нас. Мы образ и подобие Божьего. А Он сделал нас что? Рабами греха. Но когда мы пришли к Богу, когда мы повернули свое лицо к Нему, стали спиной дьяволу. Знаете, зачем пришел Иисус? Разрушить дела дьявола. Если мы, если Иисус враг дьяволу, значит и мы так точно. Поэтому мы должны молиться, бодрствовать, ставить в вере. Иисус говорит, я пришел уже, я здесь, на этом месте. Я с вами, сие, до скончания века, я здесь. И мы проходим этот земной путь. У нас приходят и болезни, и скорби, и приходят какие-то лишения, все приходит, и смерти. Но Он говорит, я пришел, я с вами. Мария, Марфа, Почему ты плачешь? Брат наш, Лазарь, умер. Если бы ты был здесь, не умер бы наш брат. Мария, я пришел. Марфа, я пришел. Я пришел в твой дом. Воскреснет ваш брат. Знаем, что воскреснет. вас Последнее воскресенье, последний день. Нет, говорит. Я есть воскресенье и жизнь я говорю, Лазарь, встань и выйди вон. Разве не встал Лазарь? Разве не вышел? По слову Божьему. Разве он не встал и не вышел? Закхей, ты зачем залез на смоковницу? Слезай. Я сегодня буду в твоем доме. Я сегодня иду к тебе в дом. Я грешник и мытарь. Я пришел к таким. Но написано, чтобы пригласить его в дом, он взыскал его. За, за кей он взыскал Иисуса. Он, представляете, он залез на смоковницу, когда тот проходил мимо. И он говорит, я приду к тебе в дом и скажу о спасении твоего дома. И он сегодня пришел в наши дома. Он пришел сегодня в нашей семьи, Но кто-то должен взять. Взыскать его. Чтобы пригласить его. Он сегодня говорит, я сиде, стою и стучу. Я стою, стучу. Если вы откроете дверь, я войду и вечерять с вами буду. Взыскать его. Изахей взыскал его. Иаир, начальник синагоги. Это другой уже персонаж Библии. Человек, начальник синагоги. Не последний человек, аминь, это человек, который имел власть, но у него произошла беда, у него произошло горе. Его дочь очень сильно заболела. И он пришел, поклонился, пал на колени, говорит, «Приди в мой дом, приди в мой дом». Иисус говорит, «Я иду». Я иду к тебе. Давайте почитаем. Матфея 5, 21-42. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, и собрались к нему множество народа, он был у моря. И вот подходит один из начальников синагоги по имени Иаир. Увидел его, падает к ногам его. Видите, религия не помогла. Слух об Иисусе, он расходился по всей Галилеи, О нем слышали все. И люди шли к нему. И он нашел его. Как Изакей нашел его. Он нашел его. И усиленно просит, усиленно просит его. Не просто, а усиленно просит его. Знаете, здесь нужно, если нам что-то нужно, мы действительно должны с дерзновением молиться. Мы должны действительно смириться и сокрушить свое сердце перед Богом. Мы должны стоять перед лицем Его. Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел за ним. Иисус пошел за ним. Следовало множество народа, и теснили его. И мы знаем, пока он проходил, женщина с кровотечением. Женщина с кровотечением, которая прикоснулась к нему, своей верой исцелилась. Она тоже все свое имение, все свое богатство она отдала. Сколько сегодня на лекарство уходит денег? Сколько сегодня дьявол, вор и убийца, который забирает силы, здоровья. Сколько он сегодня приходит? Вор в домы украсть, убить и погубить. А Иисус говорит, я пришел, я пришел, я пришел в вашу жизнь. И когда он идет дальше, мы пропустим немножко этой женщины. Сейчас, сейчас, извините. Когда он еще проходил, он шел, да, это 35 стих, когда он еще говорил все. Приходят от начальника синагоги и говорят ему, дочь твоя умерла, что ты утруждаешь учителя? Сколько сегодня таких доброжелателей в нашей жизни? Сколько таких, что ты утруждаешь Бога? Да что ты молишься? Да что ты? Что ты утруждаешь? Сколько доброжелателей у нас таких хороших в нашей жизни есть? Да? Что ты утруждаешь учителя? Твоя дочь уже умерла. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только что, только веруй, только веруй!» И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна и брата Иакова. Приходит дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И войдя, говорит им, что смущаетесь, не плачьте, девица не умерла, но спит. И над ним смеялись. Только что плакали и рыдали. Только что плакали и рыдали. Когда он сказал, девица не умерла, но спит, они начали смеяться. Знаете, может быть и сегодня кто-то смеется нашей верой, видя невидимое, что происходит в нашей жизни. Может кто-то... Думает, о чем ты молишься столько времени, не видя результат спасенных родных и близких? О чем ты молишься? Может, кто-то смеется. Но Иисус говорит, не бойся. Не бойся, я с тобой. Не бойся, я пришел в твой дом. Не бойся, я пришел в твою жизнь. Не бойся, я здесь. Я рядом. Я с тобой. Он говорит, я выкуп за тебя дал. Я выкупил тебя. Я скажу, югу отпусти и северу не удерживай. Я буду сражаться с врагами твоими. Я буду сражаться с врагами твоими. Только не сходи с этой дистанции. Только веруй, только иди за мной. Ибо все возможно верующему. Все возможно верующему. И мы знаем, что верой мы, побежда... верой мы побеждаем все. И как же возделывать эту веру? Как же заботиться об этой вере? Это труд, это бодрствовать и молиться, бодрствовать и молиться, стоять за каждую жизнь, стоять за каждого человека. Говорит, чтобы не оскудела вера ваша, да не оскудеет вера ваша, веруйте у Меня и в Слово Мое. И мы видели, сколько есть изменений. Мы видели, сколько людей, которые веровали. Это 11 глава послания к евреям. Это герои веры. Это те, которые в своей веры угодили Богу. Поэтому без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно, если веруешь спасешься. Если ты веруешь в Слово Мое, будет изменение. Если ты веруешь, придет победа в твою жизнь. Аллилуйя! Слава Господу! И мы много смотрели, много из Библии есть таких историй, которые своей верой побеждали, которые своей верой делали победу для своего дома, для своей семьи, для себя, для своих родных и близких во имя Иисуса Христа. Воздайте Богу славу. Слава нашему Господу. Я так поделилась словом во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть Господь благословит нас. Пусть Господь, давайте встанем на свои ноги и помолимся. Аллилуйя, слава Господу. Мы сегодня слушали слово. Народ Божий, вы благословены сегодня. Аллилуйя! Тогда воздайте еще больше Богу славу! Воздайте Богу славу! Воздайте Богу славу на этом месте! Ему слава! Ему честь, Ему хвала! Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Отец, мы так благодарны Тебе, Господи, что мы сегодня, Господи, пришли к Тебе, Господи, что Ты сегодня назидал нас. Мы благодарны Тебе, Господи, за Слово Твое, Господи! Мы благодарим Тебя, Господь, за милость Твою и за благодать Твою, Господи! Мы славим имя твое. Мы превозносим Тебя на этом месте, Господи, Боже, святой великий Господь, если б не ты, если б не ты, да скажет Израиль, чтобы было с нами, если б не ты сегодня, где бы были мы, где бы были мы, если бы не ты, Господь, но Ты дал сегодня явил свою великую милость, ты явил сегодня свою великую любовь и благодать, ты дал нам сегодня, Господи, услышать. Ты дал нам сегодня прославить Тебя. Ты дал нам сегодня, Господи силы, здоровья, Господь, прийти сюда на этом месте, и мы благодарны тебе, Господи. Мы славим имя Твое, Господи. Мы возвеличим тебя, Господи. И мы, Господи, говорим: Ты наш Господь и наш Бог, и нет Тебе подобного, нет такого как Ты, Господи, нет такого как Ты, Боже. Тебе слава, Тебе слава за все. Мы славим Тебя за наши дома, за наши семьи. Мы славим Тебя, Господи, что Ты даровал нам веру, что Ты даровал нам веру. Господи, эту живую веру, живую веру, действующую любовью, которой мы побеждаем, Господи, да не оскудеет вера наша, Господи, помоги нам, Господи, помоги нашему неверию, Господи, укрепи нас, Господи, на всех путях Твоих, Господи, яви свою милость, я яви свою любовь и благодать, Отец, Ты, Господи, только Ты, Боже, и мы упываем на Тебя, и мы говорим, да святится имя Твое. Да святится имя Твое, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле. Тебе слава, Тебе хвала во веки, во имя Иисуса. Аминь.